Добрый день, дорогие друзья! И в этом видео, как вы уже догадались по названию, я вам расскажу про абрикос Мичуринский 0,6. Вот мы наглядно видим урожай этого года. Сегодня у нас 20 июля, и вот они уже практически, основная часть урожая готова. Легко снимается, падают прямо в руку при прикосновении. Это второй год плодоношения. В первом году было не очень много. В этом году, ну, я не знаю, может раз полтора-два больше плодов, чем в прошлом году. Немножечко хочу сказать про это дерево отдельно. О том, что вот у меня растут еще рядышком два абрикоса. Вот, к сожалению, они подверглись весной такому грибковому заболеванию, как манилиоз. Очень страшное заболевание. И эти два абрикоса, они цели раньше. А вот этот Мичуринский 06, он цвел позже. И вот по моим наблюдениям вообще не подвергся этому заболеванию. В результате он дал урожай, заплодоносил. И в итоге вот мы сейчас наблюдаем хорошее обильное плодоношение. Не на всех веточках такое большое количество, но тем не менее оно есть. Можно поближе посмотреть. Вот здесь вот один, там вот на той веточке несколько. Ну вот они, скажем так, такого вот размера. Сколько они весят и какие они в размере, я сейчас отдельно в это видео ставлю, расскажу, покажу. Ну вот, такая красота. Кстати, саженцы этого априкоса будут уже сейчас доступны в продаже. Осенью, соответственно, тоже будут. Их количество ограничено, потому что плодов было не очень много, поэтому саженцев тоже ограниченное количество. Выращены они, из, соответственно, из этих вот косточек. Достаточно уже такие высокие, большого объема. Но, в принципе, можно будет чуть попозже, я сейчас в это видео вставлю, покажу. Вот такие саженцы этого года. Вот один, здесь вот рядышком второй. И получается, что всего их у меня так-то два. По я посмотрел, что-то больше нет, только два. А это вот другой абрикос, триумф северный, его много. Тоже в наших широтах хорошо зимует, поводоносит. Вот его в этом году много. Хотя вот доступно в продаже. Можно их приобрести. Так они выглядят. Ну а сейчас давайте вместе с вами посмотрим урожай 2021 года абрикосов. Вот в этой емкости 2 килограмма 300 грамм. И плюс еще примерно около килограмма этого. Поэтому вот на второй год это отношение отношении абрикоса Мичуринский 0,6, второй год в прошлом году был. Небольшое количество, я даже не считал, может быть, около килограмма. В этом году уже будем считать, что 3 килограмма 300 грамм. Поэтому, как это выглядит, можно поближе посмотреть. Если там весы еще показывают что-то. Я в видео еще ставлю фотографии. Средний вес абрикоса примерно 43-46 грамм так вот они выглядят, уже спелые. Созревает абрикос 20, 20 начиная с 15 числа по 22 -го. Сегодня 22 число, сильный ветер, абрикосы начали падать, и я их собрал. Некоторые немножечко не дозрели зелененькие, но они полежат дозреем. Но они уже даже в таком состоянии, очень сладкие, вкусные.